Алло. Приветствую, приветствую. С Октябрьского суда вас беспокоит? Сегодня состоится судебное заседание. Оно уже давно а... состоялось. 20-го... Не, не, в 9.30 сегодня судебное заседание и федеральный судья... вот. Какой суд? Из Алло, здравствуйте. Сегодня суд в 9.30. Федеральный судья выписал, чтобы вы пришли. Мы встречались и Матушка сказал, что у вас нет дома. Алло. Выходим, что. А? Говорю, мы сейчас к вам поднимемся. Да? Доходите. А мы вас не дали. Да. Не... да. А вот. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Судебный прист у вас беспокоит. Судебное заседание у вас сегодня на девять. Дослушайте до конца меня, пожалуйста. Ну вот один. Вот. Нет, нам не надоело просто, если вы сегодня не явитесь, судьба, э, судья в розыск подает вас. Если вы явитесь Еленой Владимировной, в розыск. То, ну, базилию, смотрю. то мировое с, <сёк> за примирением сторон дело прекратится. Это в ваших интересах. Судья сама так сказала. Я то есть не если вы не сегодня получилось. явитесь Да. Здравствуйте, вы звонили? Здравствуйте, да, вас беспокойтесь, знаете, судебных приставов. Ну, я так и поняла. А вы сейчас где находитесь? Я в Рязани. Вы по какому адресу? У, у бывшего мужа. Бывший муж на месте? Нет, он сейчас на работе. На работе? Да, он работает. А, ну я к вам сейчас через 10 минут приеду тогда. Вот, я хочу вас к вам еще кто-то спросить. Вот. давайте я сейчас приеду, и, вы, и мы поговорим с вами. Нет, нет, подождите, алло. Да. Вот, мне просто нужно было спросить по поводу, это как, вот, по поводу листов исполнительных. Я, я... говорю, я сейчас приеду, и... Все спросите, мы все обсудим. Я просто приходила забрать, а мне их не отдали. То есть начали уголовное дело там говорить на него почему-то. Вы слышите меня? Да, да. Я говорю, я сейчас к вам приеду и все вам объясню. А исполнительные листы я могу забрать? Я сейчас к вам приеду и все вам объясню насчет исполнительных листов и насчет всего. А, хорошо, как -то а как-то я-то спущусь. Ага, ага, хорошо. Алло. Алло, здравствуйте, это Холмогуров Андрей Анатольевич звонит. Взрывай, Чё по поводу моего заявления с областной прокуратуры, с администрации президента? Не знаю. Как не знаете? Вы отписались, вернее, отписался Печников ваш? Заместитель прокурора. Что? Чушь какую-то написал. Что? Вообще проверять, делать что-нибудь, собираетесь? Я буду опять писать в администрацию президента. Пока не добьюсь. Чего доб добиваться? Вы свою работу выполнять, надзор над своими приставами делать, а не прикрывать их. Вы совсем страх потеряли? Вы, вы что мне, воспитывать да. что ли собрались? Алло. Здравствуйте. мне помощница прокурора Октябрьского района город Рязани, Котова ЮИ. Можно выключить телефон? Это Холмогоров Андрей Анатольевич звонит. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с кем разговариваю? С Котовой, ЮИ, прокурор, помощница? Да. Вот вы что, звонили Сачковой Елене Владимировне. Прокуратура должна рассматривать. Уж областной пришло в Октябрьскую. Мы вчера звонили вы... начальнику Октябрьского, Октябрьской прокуратуры, нам сказали, 30 дней ждите, будут рассматривать по закону, или отправят интер... по... по территориальности. Вы что хотите, я не поняла. Вы только что звонили хотели и хотели встретиться, чтобы Сачкова Лена Владимировна... Я встретиться не хотела, я вызывала для дачи объяснений. Для дачи объяснений? Пока а вы не... кто? Я ее муж. Муж вы ее? Да. А она имеет право защищать права сама либо представляете доверенность на представление ее интересов. Нет, просто... Я ее на 5 часов, я с ней встретиться не хотела. У меня нет никаких личных отношений. Я ее вызвала в прокуратуру Октябрьского района на 5 часов для дачи объяснений. Для дачи паспортом. объяснений, понятно. А прокуратура разве должна вызывать? Сейчас 30 дней они рассматривать должны, по идее. Что 30 дней? У меня срок рассмотрения жалобы трое суток. В исключительных случаях до 10 суток продлевается. Мы сказали, что 30 дней будут рассматривать. Я вчера с вами лично разговаривали с этим прокурором. Я не знаю, что вам сказали. Вам могли сказать все, что угодно, потому что вы не являетесь стороной по жалобе. И не заинтересованным лицом не являетесь. Поэтому вам могут сказать все, что угодно. Почему я не заинтересован? Я звонил, а потому что, как тут нам... потому что она написала, что я могу разговаривать только с ней. Вот я ее вызвала на 5 часов. Если она не явится, я жалобу оставлю без, без рассмотрения. Понятно. Андрей Да, да, да, да. Спасибо. Продолжение What are you, you, you, you? На шай, на шай. Ага. Давай. Да, тоже не открывай. Будем тебе дать. Ага. ага. вызывали, только выйти, Они стоят здесь и долго. Ай? ага. Третий.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 Чтобы с ними, чтобы они нам не долбили, не ломали. Они что, вот варяльщики, законить занимаются? У них никаких документов нету. Они против закона идут. Нет, я боюсь открывать. Я сейчас Я одна, я не оттвою. Да, ты так уверена? А по тебе-то им пюрьма плачет. Поняла? Да. По тебе. Вы что-то привязали привязались-то? Вот ты что, пришла сюда? У тебя что, решение сюда есть, что ли? Сюда никакого не было. Ты что пришла-то? Подпись тебе поставить. Он не мог иметь право не ставить. Что она, что он. Ничего не ставить вам никакой подписи не будет. А, вам документы нужны. Акты вам нужен мы вам написали письма все по письмам нам отвечайте да или нет или вы нам отдаете эти листы исполнительные нет так будем дальше писать нет я одна не открою сейчас идет девушка и будем с вами разговаривать чтобы вы не долбились и ломали дверь. А она вообще полиция должна нас защищать Я или нет? Не хочу, не хочу, не хочу. У вас нет никакого а? решения сюда! Вы едете сюда! У вас нет никакого сказать. решения сюда! Все то не пугает, что-то! Вы не пугаетесь! Вы все занимаетесь! Да? Отхили, пути вы ее тверде! Ты вообще не имеешь права даже дверь, на мою трогать! Сиди, -ти, -ти, ты ты, блядь, стоишь здесь, ай! За 20 тысяч вам давай, блин, это... Подписывай Он подписал, вам что надо? Вызывайте суд! Где суд-то? С ноября, блядь, сюда нету! Умный слишком, что ли? А мы законы не знаем. Знаем! Не волнуйся, мы тоже закон знаем! И вы даже дверь не имеете права долбить и сучать! Вы за это еще заплатите! Мы в чем содесали? Де вас же долбежки? Даже им чае сломать не будет! Глупая! Да? Ты закона даже не знаешь! Я много чего знаю! Да за это так, ты сейчас Он уже в Москве, милая! Долби, долби! Что-нибудь А надо же еще а если Может такое По поводу, По поводу, да, да? Нет. А вы, пока не вы долбите, дай! Подъемся. Давай я вс, папа само. Толду никого не открывал, я милиции не буду открывать. Все. Они вообще обнаглели, блядь! Давай. Давай, давай, мы ждем тебя. Давай. Полиция такая, как вы, Придет или мы вызывали, я вызывала, пожалуйста, сейчас наша девушка придет, мы вам все объясним, в чем здесь причина. Они занимаются беспределом, а вам никому ничего не надо, в вашей полиции. Вы, вы... Нет, они там стоят, я не уйду. Сейчас наша девушка придет и мы будем разбираться. Тогда я на Ага. Сейчас открой, они ворвутся, блядь. А я здесь одна. Thank really? you. звонит, умоляю, ну, не будем, что... Ну, Стой! Какая Люция? Я Люду знаю, не волнуйся. Приедет. Мы вам отправили письма, и все будем решать через суд, или как через следственный комитет. Оставьте в нас покое. Никто ничего вам подписывать не будет. Неужели вам непонятно? А чего тебе надо тогда? Чего? А, бумагу? А, Шурика ты видела? Больше не увидишь. Уже Москву отправила. И спрятала. Понятно? А подлинник спрятала. И не здесь я. И можете не рубаться сюда. Бумагу вам. Вы такие дураки, вы, блядь. В в Всё, я звоню областную прокуратуру, пускай с вами разбирается Люб, ты пришла, Люб! пришла, бля. пришла, Берите, пока только попробуйте, блядь, я вам вот так открою! Какое право имеете, тем более, никакого суда-то не было! Ты что, рванина, делаешь-то, блядь? Я тебя посажу! Я тебя посажу уже, дрянь! Я тебе такой давал, акт, блядь! Здесь Блин. нету твоего акта, нету! Я его давно спрятала! В надежном месте! На Москву отправила! Ты дубина! Андрей. Обнаглели, блядь! И вы их паски получите! За все получите! Вы ее решили-то незаконно! Незаконно решили! Тихо, сука! Разоралась-то, блядь! Люба пришла вроде блядь. Люба пришла. Люба, у них ордер ты есть хоть, а? Не говори, деловые. Никто ничего подписывать не будет. Он что, дура себе приговор подписывать? И детей вы не получите. Только через мой труп. Передай так испаниной. Шершим листер перед. Лена, ты скажи им, что я выплачу эти элементы идеи. Она мне дала раз. Мы вам отправили, раз. Да, я еще забыла. Люба, Люк, скажи, что алименты все выплачены, что мы все им отправили. Они что лезут-то, блин? Деловые. Какие алименты большие? Областная, это, СЭС комитет 44. Садовый, Садовый 44. И в областной прокуратуре были. Да. Областной были мы. Нам овсябуше нечего делать. А что же вы не дали ей написать-ка? А нам сказали, можно письменно. Все она оправлена письменно. Все отправили. И что долго он погасил? И три месяца долго платил еще, три месяца платил ей алименты. Е крестки отправлены. Какого вы черты стучите-то? Чего? Люба, им надо ворваться домой, и акты эти нужны старые. Им нужны старые акты, но я им эти акты не отдам. Оставьте нас в покое, и мы ничего делать не будем. Оставите в покое, и мы ничего делать не будете. Не оставите. Дойдет до Москвы. До Малахова дойдет. До Седова дойдет. Во все программы напишу. Вы только себе делайте хуже. Придем. Придем и заберем. Придем и заберем. Понятно? Но домой вы не имеете права рваться! Я обвинительный какой не уже 10. 10. Забирать мой акт никакой больше не будем. Он ничего не подписывал и забирать мой акт у вас никакой не будем. Не надо заниматься ерундой. Все. Ничего у вас не получится. А за то, что вы долбили, вы получите это, если вы не прекратите ерундой заниматься. Не надо, Люба, не надо лапшу нам вешать, пускай оставит в покое, если нужно, так. мы придем, мы письма отправили, придем и получим, все. Видишь, блядь, домой, я. А. пошла ты нахуй своим Актом, его лишь здесь нету, Ах, я буду вас вот, тебя скрывать сейчас, сучка. А кто ты есть, блядь? Ты что, безаконием занимаешься? Безаконием занимаешься? Идиотка! Я напишу на тебя, и ты все за моё здоровье светишь! Ты же беда инсульта довела, бледина! Они туда при этом что вытворяли? Козвели себя! Нет, он у меня будет лежать на хранение. Да. Это наш, как бы, козарь. Оставьте а нас в покое! я, не слышу, что я а, Какой я? Ах, какой яхт? Ты Нахалы? Нет! Я иду пишу тебе. Я... Его. Бери, Это они действительные, А какие акты, бля, Люба? Какие акты-то? Отдай им! Порви его и все! Воз... Никакой мы не возьмем! Никакой акты мы не возьмем! Деловая! Пошла нахуй! ДНЬ такая! Не Я тебя поташу! Сука, ты иначе убивать сейчас начну нахуй! Это не обвини. это не. Это не исполнительность, не это обвинительно. Я ничего брать не буду, не надо ничего перебрать. Они ей пускай лени отдают, а не нам. Не надо ничего. Люба! Мы звонили на Кубряского! Мы звонили на московском, где у нас Зобина находится. Нам сказали, где он не хочет подписывать. Никто его не имеет права заставлять. Они все отправляют. А? Против договора идете. Мадайте получку за это. Никто ничего не будет подписывать. Ни он, ни моя немецкая. Все. Разговор закончен. Или мы, мы заберем. Вы не имеете права ей отдавать! Исполнительно ли ты? Вы не имеете права ей отдавать! Все, она во все отправила! Алименту ей выплатил! Блять! Люба никто вообще никакого не играет, нихуя. Чего? Кто? А, ну будь ну они сейчас на телевидении. На то не ходить, бля. Сука, ты продаешь <плес> меня, тварь, бля. Они не уйдут, они поняли, что я тут. Ну, Берем, беремся. Мы? Вот тут они говорят, я как бы соседей. Там топщика, слышишь? Люба стояла, Любо стала около Короче, я не знаю. Мне кажется, тут Блять, да молчи ты сейчас. Любая. они что, лапшу на уши вешают? Этот акт нужно прокур прокуратурой получать, там расписываться нужно, писать расписку. Они ничего, блядь, за нас дураков делают, а? а? Ой, ой, я валяюсь, блядь, пьяный, валяюсь, по, по дождам хожу. Дрянь паршивая. А такой слышу. Тебе, знаешь, где работать? Тюремщиками. Это мой сын, что ты А не ты его, дрянь, хотела посадить измета в фруизе-то, а? Теперь я уверена, что ты. Ты его хотела посадить. А я тебе посажу, поняла? Я накажу, что это ваша работа. Вы его так же уже хотели посадить. Там ничего не получилось у вас. Вот так вот они и там вот принципе хотели, прям на силку ему заставить. Если я не пошла, они того тому избили, блядь, не знаю как. И заставить было это, подписывать. А. Угу. А мы сейчас позвоним, найдем, куда позвонить. Нижний закрыл. Говорит, то с ними не скажи. Ненормальные, чё чисто. то Ты ненормальные! А? Не говори, вы что так ведете себя? Никакой атом подписывать не будет! Неужели вам непонятно? Только уби... Если только убьете его, убивайте! Ищите на квартире вам где-то! Ищите на квартире и убивайте! Оставьте вот в месте Нормальная! Ч ты стоишь, как дура Алекс какой? Ч это, человек? Курить меньше надо, блядь, движитель. Отворила дело, блядь. 18 часов 51 минута. Что, Нина, Нина? Теперь приставы ушли, и можешь выходить из дома. Нина, сообщение закончилось. Для удаления всех сообщений нажмите кнопку удалить. А? Смотри, как Милиция. Полиции тоже не откроем. А потому. Я вызвал милицию. Вот они туда с ними разбираются. Открывать я никому не буду. Нет, Надо ничего нечего брать. Вот а, уйдут они, тогда я вам открою. Вот я вы с ними объясняйтесь. Вот с этим бандитами, которые нам, нам, нам долго там здесь. Я сейчас школу сейчас вызову. Сволочи! А ты мне, блядь, нахуй идёт! Не надо меня обманывать, не надо! Не знаю, милицию, скажи мне. Не, милиция пасла. Милиция нет. Да не там стоят, конечно! И Пугают! А за что? Не за что, блядь! Мы сюда ходили, хотела, а то взять до решения туда! Да ладно, они там стоят, поговорите! Не уезжайте! Им нужен акт пущу никого? Нету нет у них ничего никакого ордера блять да путь. какой ордер? Там они машины машины стоят а машины нет никого да, не стоят я просто... и, и вам не открывать я вас вызвал чтобы вы да, с ними поговорили да. они не уезжают с какого отдела спроси какой отдел какой отдел-то советки да а какой а? УВД, по-хвоему, не знаю. Я милиции даже не верю. Нет, не открою. Нет, не открою. Вы все заодно. Машина стоит, а они там за углом. Оставьте лучше покойно. Я сейчас 112 позвоню. Я позвоню 112 сейчас. Оставьте меня покойнее! Вы с этим бандитом разбираться не стали, а не нам теперь заступки выйти. Вы вместе с ним... Я не знаю, что делать. Писать надо. Садись и пиши! Толку даст человеку человеком писать? Да. Блядь, если милиция нихуя ничего что не да. может. Они увидели меня, блядь, конечно. Вот тебе и вернули. Да с ним никто не связывается. Она пошла, блядь, за эти документы. Она вернулась. Что им надо-то, блядь? А? Здравствуйте, тут Ревцева. Так это главные приставы. Куда у сейчас ловят ваши Так я. А как это все вот. давай? Ну, получили. Поед давай поедем за поездку и Все, Все, 18-е. кто? Я помогуру. Не не да. Что, вы страны, солнце, вы не отсюда. А почему вы мне не Я страны. мать. Я хочу знать, отсюда. зачем вы его сработать вы, вы не вы даете дайте. работать ему. Вы не понимаете, что меня... Хотите, чтобы сработал работы вы, вы хотите, выжили. чтобы сработал вы выняли? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Все да. Все Все понятно. Ну смотрите, посмотрите еще. Посмотрите. отношения. Саму написали, ну что там написали? написали, это маски какие-то. Вы видите отсюда, да. на самом деле нет ничего. Что нет ничего. То что он день должен хватить, нет ничего, ничего. Он прекрасно понимает, что он должен, а да? Я да. вижу, как он понимает. Он знает, что же, да, не понимал. Тут совсем другие проблемы. Дела, не Дела. Не да. Проблем. Он с Ну, ничего. ничего. Посмотрим. Пойдемте обратиться. Боярку. мы думаем, Вероника Ланина можно отправлять думаю мы можем с ним судить с ним с с И Я не доверяю А коллеги... Судьи, кто приходил, ломал кто Да, У меня есть не Я вам А мы адвоката я ну понимаете? Вот будет суд, вот вы, тут, и, и, и, нет, не и, на, руках. Надо? и У меня чего И сильно шкала на все вопросы. Не там где-то не не а а у, а у нас все доказательства. У нас телефонный датчик. А вы сейчас все хотите, вы даже сюда. Не права. У нас и вообще я хочу видеть заведующую Пристова. А да, вам Пристова. Наверное. Главное. Главный. Главный. Главный. Главный. Я тоже рад, что, -то да, уголел, что, Люд, что а все ты подписываешься. Почему я не с присталом, Люк? Сейчас вообще что-то не сотворится. А ты же оставляешься подписать нам? Я ничего не подписываюсь. Я хочу что-нибудь вам вынести, на нас одна Я у Я подписываюсь. Я хоть что-нибудь вам вынести. А ты же оставляешься подписать нам. Ну а что тогда? Так, а вы что, уйдете. Почему меня с работы сорвались? Я а Ты -то вас а? почитать? почитаешь. Никто не почитает. Да, думаю, постановление его надо обжаловать, потому что они меня принудительно притащили. А, товарищи. Да. Позвоним на другой телефон. Просу, Просу, не, не, не, не, не. А вы, не, не. Вы знаете, не На, а да. на каком основании меня привели? А уголовное дело не открыто? Да, да, оно открыто. Мы же, оно О, происходит. О, оно сейчас происходит. будет решать, какое да. Да. Я, да. я вас... Я Я а Ты себе это опоздали, я уже Путина его отправил. Вот, блин, да хоть кому-то отправил, блин, блин, нужен, мы это отправили. Это, это, да, в я Путину не отправил, он отправил. хочу, ну. я не буду ничего подписывать, пусть убивают. Пускай там. Да не отпускают? Не, Конечно. не отпускают? Ты выбивать, что ли? Давай, давай, заведующие так и дело но как то нужны наши не нам наши выражение выбирает судебный приступ сейчас да ты прав, страх потеряла? потеряла. А, ты ты смотрю много чего а, наткнулся. Это не груши, случайно. которая ну, мне звонила А да, что? Умная, блядь. Умная. У меня блядь. Я не. Я позвонил в апреле, не прислала. Прислала. Я. Умнее прислала его. Умнее. Спокойный материал. Спокойный. И во всем страх никакого лица не, было. Лица не было иди рыбу вот, бороть дальше никакого листка да, ничего не присылали да, что? Да, мы с все это сделали да Вот на них с да. района? Кендук, да. да. вам все да да все они да, да. они тут может, и разобрать. вообще заведующий есть или нет? заведующий в магазине даши Магазин. продавец ну значит они стоят ну, если я задержан Давайте мне постановление о задержании. А иначе я поехал на работу. Да? не поймешь? Никакой постик я вам не дам. Обвинительный акт тоже, я его зуба выдер. А копию отправил с оригиналом? А что, умный что-то? Я не по исполнению, хамю вас. Возлественник не хамю. Ну это что-то вообще судебный приступ, ты еще смею тут Что-то Концерт. Ты не боится на концерт устроили, я... ты посмотри я... А? Я стоят концерт устроили у вас вообще есть у всех я или нет? Я... А а если я... вы, а вы концерт устроили, вы что хотите? о чем у всех собрались-то? вы туда туда собрались и сейчас опять собрались, собрались, на чем привезти приема а на каком основании вы? просят? меня что открыли уголовное дело? да Привет. да, вообще большой такой злостный неплательщик 38 тысяч или 21 или 43 я должен а мы вообще ничего не должны это надо проверить вы пишите, что миллион должны мы вы миллион, Нет, вы не думаете, как, вы как не знаю, там, ну и кстати, если 100 тысяч 100, 100, это я надо еще пирасчет делать у меня справки есть, На 100 тысяч делать, есть а? справки а ты есть, да, пирасюр, если они у вас есть мы все она же вернулась я забрала листа. Ну вот мы можем эти 100 тысяч, 100 еще принести. А вы хотите опять подписать мне На них, а на него. А вы вообще-то спрашивали? Спрашивали. Да. Перед тем, как высудить уголовное дело, мы должны в течение месяца, месяца прислать исполнитель листа не один, а два. А, а вы Я, я закон. знаю, я с что делаете. Я знаю, что говорите. Дурака что ли приехал? Ну, я, я, да, я двум адвокатом благополучно делал, угу. 500 рублей заплатил. Ну, консультировал. Да, и консультировал. Да, mm. Ты еще вы уроки на найдешь. Вот нам и сказали, что вы должны два а раза. Нет, сама адвокат ну, сказала. Они по телефону один раз. Покажите, мне раза. Я, а я покажу, по телефону, я по обязанному ну, и Я по обязанному и вот так. И позвонили вы тогда. Когда он сделан фамилию сыну, как раз нам ехать получать 2-го числа, Вы записано? Давайте записывайте. Тогда Когда получать нам это? Где написано, что мы обязаны посылать вам исполнительный универ. Покажите мне. Я предлагаю, так говорила. Покажите. Я Покажите. Вы, Покажите. Да. Покажите. Вы, Покажите. А да. что вы ничего не должны? Вы должны прям так двух соборах, что ли? Что, значит, ну там у вот вас политические производства направлять только он проигнорировал наше а потом приходит и пускает бухать. Никакого никакого не никакого никакого никакого никакого никакого никакого никакого никакого никакого никакого никакого никакого да, Я, думаю, будет. это у вас Требует будет. Явиться, там 15 лет. -го это хорошо, Я пришел. Это... Я не знаю, было бы злостно не, так не так вы так гложу, знаете ли, миллион 4 долларов, которые вы протянули, в 500. Шалавица, я в любом и... суде это докажу. Мне есть, как мы А указали. вот когда ты меня что Она кажется поэтому она вся желтая, Да вы не она уже сбила блин. Поэтому я так поняла, что это тяжелая она. Пускай хоть убиваешь. Никакого ну, основания. Давайте пишем Я ему не, я, не будешь, будешь, будешь, будешь. я ничего писать не буду. А если меня уволят, вы за это ответите? Ага. Ага. молодой? Ну, Чего вы, вы думаете, так от не ответили? Я кто ну, это... ну, Отменил вас? Прокурор отменил. А, прокурор? Спасибо ему. Пожалуйста. А да. по какой причине? На а, а, мы против. а мы против. Ну а все, Вот и по второму акцию. В с тем, что там не указано, <поставить>, где мы да. работали официально. А то, что я сейчас официально не Вот <поставить> это и надо записать. что а <поставить> затраты Кому он мне не сказал, что он работал неофициально Мама, мне хорошо тебе научить Не надо, не надо Он со второго часа работает И справочком он приш... принесли 15 числа 13 числа он справочком Как говорят... уже была принесена? 15 числа я приносила Я сама Голушина приносила справку 15 числа А вы 20-го числа Пишите Этот... А обвинительная уголовного дела? Нет, вы написали 20 числа. Да вы помните, на 20 могли -го что он работает. Уголовный а а принесли 16 я момент возбуждения дела, уголовного дела, вы не работали же. Так? Я да. 2 числа на следующий день собственно. Да. Да. что вы говорите? Да. Он со второго числа. 2 числа я вас вы мне сказали, что вы Вы Вам же 9 Тогда, а? а с чего бы взяли, что я работал? Я на биржу ездил, то ездил. Смотрите, они Я не на биржу. Работал. Я без работы. Меня да, на биржу он... не ставили. Направляли дворником. Дворником ну, я не знаю. Я надел на биржу. Я найду нормальную работу. Она мне ездит. Дворником мне дворником предлагали целых два раза. Хотели на биржу, у меня уже попали. Я не поехал на биржу. Мне дали источник. Я устроил. Она подальняя сейчас. Есть, где вы хотите, вы. чтобы меня уголили? если меня уголили, я надежный... распадаю он не раз много раз ходил много а, а последок раз, а а раз, раз его вы раз, не, раз. не выбирайте все, вы не убирайте, выражение, почему я должен молчать? успокойся, все, хватит я помню Надежда много раз ходил и брал эти листники чтоб ничего там, туда взяли, туда взяли а вот поставили его вот так, вы его вызвали потому что он держит, чтобы позвонили и быстрее давай делать это дело, что не так что ли? Так. Да, так, да, так, милая. Не так. Не а, кто у тебя есть? Подготовиться, наверное? Не да? Не да, ну да, вот говорю, как думаю. Слава, это бутылька. Не у нее там банина, это бутылька, там конфет в бутыльке. А Точно так, так, что ли? Ну, тут у вас надо тот фасад. Да что, с 2 числа он работает. Ну а вы не работать. Вы написали не работает А теперь полиции не подписывайся. Да вы не по курорам. Хоть вызывайте по курорам, он не подписывает. Он сейчас позвонил, он сейчас позвонил. Ну, как вы по это Холмогор, не Владимир. Вы можете а, все-таки подойти мне, это с пристава. Мы здесь сидим. Мы подписывать ничего не будем. Мы подписали, больше подписывать ничего не будем. Знаешь? Спросил труп. Слушай, подойдет. А прокурор? Печник в печниках. И статью пилопитать, не будешь винилать сидеть? Да, это нормально. Ну, ну, все. нет, все. Несколько дней, на пенсии. Жили на пенсии, проживем еще. Exact. Сколько месяцев он искал работу? Нашел? Yeah. Каждый момент, а чтобы он работал. Нет. Тут-то кто-то свой. Да все свои. свой. свои. тут кто-то свой. Орудует. Ничего не присылали, а потом... Ну, ты как узнала, я не мог Значит, алимента нажать. <связывая> Нет, не а Шикурки не Нет, не не не а, а мы не пьем. Ни ни ни не Мы не пьем. Ну, бывает, с да. Под вот такой жизни с такой шалавой будешь скольчего. Сколько, Мама, сколько мотала, ну, а на меня намотало. мотала Все, будем молчать. мы заставим Молчи, я сказала. Су, то отнесено, что знали, не знали. Одна причина. Не знали. Это первая причина. Следовательно, вы знали, что нужно а а да. платить элементы. Не знали. Да. не знали, что она подала. Но. Что знали? 16 на 4 я подал. На да, отпуск. на 5 11.04. уже появилась эта фигня, по поводу И, И это мы узнали. Ну если вы знали, вот. Мы это узнали после 19, этого 20, акта. Дай мне это посмотрю. Мы не к чему. Он в Он Мы судились, я не знаю, полгода, наверное. Да, полгода. 6-7 месяцев. я говорю, молчи. Отцов, делали. Суде вообще молчали, а потому что она подала А что тоже молчала. А Лена а Я за Лену не могу, не она написала, как Она же написала, Вот <звы> как она молчала тогда? Написала -то? ну, Она не она да. Вот это вы же говорите, Вот вся вот такая вся. Вы говорите, вы говорите, вы говорите. Да. Вы Я мы территории встречались. Мы приехали вчера на ее территорию, и детей мы не увидели. Детей мы не видим, на ее территории встречаться. Нет, мы только через субботу встречаться. Потому что пришоем туда будет. Да, он, он должен подать, он порядка, подать он порядка, он первый Пожалуйста, Говорите в наш ну. домах. Ну, и что было? Нет. Он все справки принес, он все принес она ничего не придумала она и она запустя она справится и принесла даже Ну и что? ну зря старайтесь, я вам не видел, я подписываюсь, ничего не делаю, что не делаю, Или у меня Или тут <говорит> придем <говорит>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 Должны нет. Я не миллион я Но не миллион По факту, вы стоите в блоке, не можете машину. Вы сначала расскажите что ну, в уклонении о не подходила Настя, это уже урок было. Урок а, не, вновь, да. а -а -а. не удивлюсь, не не удивлюсь. Хорошо. Теперь я уже век за 100%. <соценно> глобуси мне не дали работать, я работал в Глобуси. Да Откройте меня травили. Там мне не дали работать. А вы тут при чём? Тоже... Да Давай вы сказать. тут при чем? Вы а что я думаю, а при чем я так... Вы вообще здесь должны. Вы не страны а вы вообще просто, а просто, а просто, а просто, а просто а ходите. Я не приму, вы, а подставить а меня хотели. И люди хотели, они хотели. Вы были не хотели я не знаю, что. Вы пришёны, вы, как вы хотите Вы должны записать алименты? Нет. Причем здесь были, я понимаю, все, а вы получили. Решил... Отпустите его, отвезите его на работу. Ну что, будет достаточно? Отвезите его. Отнесите. Вы меня забрали, вы меня на вас в прокуратуру Куда смогу, вы, вы, да, вы да пришел? Пусть мы что... так. забрали сразу тарифа Дениско взял прекрасно Все Девушка, подожди я звоню слушай, <смех> вы проявите людей, ну, да? и ты вот предъявил, что я аварии получил и запил я, я не звоню никак я очень слышал, уважаемый пожалуйста, пожалуйста я <говорит> Аванс, он включал, он выйдет, а вон не включайте, он выйти, там. у нас подряд в он где сейчас. хотя бы, так, А, Ночилка, наставьтесь, подпишитесь, Пожалуйста. Я на Понял? то я, На из открытого. Мы Моего сына... Девятый канала, да? А вы немножко можете помочь? Суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, я суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, суд, Ой, суд, а а суд, Понимаете специально, мы его сына, мы будем знать даже детей, больше наших двое детей, она даже она весомая двое детей. Ой, я так по телефону, на двести семнадцать минут, и я все не Да, да, да, да. Ага, еще позвони, ладно. Девушка, девушка. Девушка, пожалуйста. Вы, я хочу, чтобы это на Газовского, ребята, да, приехали здесь. Девятый канал. Как Ну вот, мне сказали, позвонить полицию, чтобы этот девятый канал приехал. Замористы, баналисты. Ну почему? Ну я звоню. Девка, не порядка, вам звонить надо. Пожалуйста, приехали. Да. Мне сейчас вообще непонятно сего. Значит, они его раз хотят у вас распозабить, блядь, на что? Неужели вы Нам Я прошу помочь, приехать к вам. На яблочко, на яблочко. Ну вы что как бы я не знаю. это еще какой-то предел. Осостоящий предел. Я звонила не религиями не Я чего Я чего? Вот я и Да. Мы ничем не Мы ничего не получаем, Ни понятия, ничего, понимаете? Тут не, тут не в алиментах, тут не дело, непонятно. Мы воюем, мы воюем за детей, мы воюем за детей с женой. Ну тут -то не в женой воюем, я считаю воюем с этими я не знаю. Да, а на вас все деньги не дают детьми, блин, алименты давай. Ну не против платить алименты. работаешь и выплатишь, все. Будет суд. На каждый не вопрос вот, вот, есть доказательства. Кто-то они там на поставке, если их не надо. Никто не знает. Да, все, да. пускай вызывайте адвоката. Не будем ничего так Я, что я прошу, чтобы вы выбрали адвоката, а вы что мне. Вызывайте. Вы вызывайте. Вы вызывайте, вы вызывайте адвоката. Вы же не хотите адвоката. Вы же не верите моим адвокатам. Мы тоже не, не, не понимаем. на Сначала почитаем, мы ну, Пойдемте. пойдемте. Мы пойдемте. Ну, вы, а а заметили. Заметили. Я говорю, я А я там вообще я грамотный. Я вам просто объясню. Там, ты делаешь, ты делаешь. Тут было, что а так что у ну, нас? получается? У меня ты не адвокаты, я адвокат не Не, адвокаты. Адвокат, а, а, а, руках. Это что паранойя? А, а, а, а, Когда просто разговариваем? И... Ну а, нас овинить? на руках солнце. Ну я вам покажу, что вы чем я как бы вам больше доверяю. Все грамоты я ну зачем вы так сразу? Ничего не знаю, У меня не знаете, ну как там делать, да? чтобы вы видишь, не Ну мы посмотреть, что начнем, хотя бы посмотрели, что они хотят. Вообще-то меня тоже был если вы не расскажете, не поймете, правильно. Пойдем, пойдем мы просто хотя бы посмотрим, или вы посмотрите на него. вы зрестны, или вы Полезный, полезный, полезный, полезный, полезный, полезный, полезный. Я не ровный голос такой. Нет, вот края, стараюсь, а ты смеешься? ты что Я ничего не вижу. А? Что смеешься? Нет, нет, нет. Я, что, что, что, подождите, подождите. я хотел я Там пом... Трое, пом... Я вам поможет. Да. Был... Был... На каком основании? Меня привели. Что дальше? Пошел, паняк? Паняк? Я вам не отдам. Кстати, а вы же мне сказали, я требую полицию на притома Яблочкова. Пожалуйста, как полиция? И это можно начальника. 2 У нас есть проблемы. Я прошу вызвать полицию. Полицейский вышел, да проблемы? октябрьского района, яблочкова дом хотят, чтобы я незаконно подписал какие-то бумаги, непонятно на каких основаниях. Вызовите наряд милиции. Яблочко в дом 5. 5, -5. Давай, что у вас никуда ты не пойдешь. Я ты не это это дать звонить. телефон у Связь плохо берет. У вас там Ну а, а, вот эти а, так Да, был Был и и да, да, а а Так надо? да, да, да, да, да, да, Я не исполнение. У меня погоня Не, ну Еще штук которые Вот которые их на ближнем дару не знаю, говорил это вообще <реклама> <не красиво> Это <слесили> ну, Чего в чем там отпретит? Что, выработать столько вроде... ну, Не поймешь, что произошло? Не в... поймешь, что я, я, тряпи? Тряпи. я Не поймешь, что Не поймешь, что я что я Не что Не Бесплатный. портень, не хватит. Такие вот Я уже вот все в кабинете а что ты у Я просто. Ты флашматик, колеси! Выпускались и захватить подписать! Нахалый! А пусть они вы его Пожалуйста, придите приставам Мы ждем вас здесь. Значит, вот этот попурор замешан. этому печкину, это птенкин, как вот там, перед Я Печенки... Что? какой момент. Печенька неплохо чеку поездка и будем все будем выбираться в чем дело то? в чем дело милые? А? милая моя? вознаватель милый. в чем дело то? О, господи, да сколько раз вам можно снять, сколько раз? вы меня хотят слушать, нет напорола в кого напорола? И что, хоть объяснить тогда? Как ты сказала по телефону? Запись запись как по телефону сказала. Ак не как ты сказала. Ты сказала, акт недействителен, Да ладно. Больше мы подписывать ничего не будем, да? Ты так сказала. Вот что у тебя. Жалкая телефонная трубочка. Да, Да. А не ходите, посмотрите, что мы на косячину пройти? Да? Неси сюда. Нет, куда я боюсь. Руку съедите его, а там в кабинете все как-то спокойно. А у а вас же есть копия. Нет, копия много. Я И рад, У меня тоже есть. Нет, ну, во-первых, вы сказали вам принести, но вы нет, не получите. Да мне вы... не нужен он. Нет? Мне вообще не нужен. Владимир что Путин, это да. так ему Раз, написали И два. два. И добьемся, не возьмем. Добьемся. Добьемся. добьемся. Ну, вот, вот, ну, может, вы пройдите, посмотрите, в чем там проблема. Зайдите хоть и там. Не хотите? Не снимаю. Не, не, не снимайте. Да вы Не могу. А вы А вы имеете право, А вы имеете право, что вы занимаетесь? Да. Да. Да. Нет. Вы, знаете, что вы вообще должны повесить. Повесить, ты Он писал Он писал письма. Он Я жду повестки в суд. Магистральный район. Поведем, нет, с собой разговор, чем я не хочу с попугаем уже позависимо. Ну, попугаем, ты улучшится. У нас там попугай, у нас рыбки есть. Знаете, я сейчас хочу вам сказать, вам не милиция работать. А где? Дворники, дворники, Да, начинают. Да, не, не, ну горник появился. Так не надо держать милиции. Ты вообще должен стоять спокойно. Я стою. Да, естественно. А говорят, ты хотел его привезти, ты привел, все. Ну, а че? ты огрызаешься, стоишь. Я... А я так себе придерживаюсь. То при исполнении. Да, это при исполнении. Никого Она что сказал. Он мне адвокат сказал, не А тоже ему говорили. Может, ты его? Я сам его. А, вы на улице, что-то я, что что Говорить с вами хотят, да? Боятся, что ли, вас так? Я да, тут да, не едут. Да. мне не Девятый канал? А ты люди что там выезжают? Девушка, пожалуйста, приехайте на Яблочко в Пожалуйста, я прошу вас. А? Пожалуйста. Нет. Так, ну, пожалуйста, везите его на работу. Как привезли, везите, пожалуйста. Хватит, схвать Устраивать хватит, увидите. Смешно запись это записывалось. Записывал, ну хороший. Вот он, карту получил. Да, на хикхик ждать был.